«Газпром» отказался от дочек. Европейцы сбиты с толку, незаеблемые ценности дали трещину. Русские должны были на коленях их умолять, не национализировать дочки «Газпрома». В ответ уважающие себя бюргеры гневно перекрыли бы горячую воду в душе со словами «Получи, Путин!». Но... Российский исполин просто забил, он не стал призывать божью кару на голову недальновидных и обошелся гениально обезоруживающей капитуляцией. Сизифов труд, признание себя полноценным партнером за полвека не нашел ответа у высокородной Европы. Все годы стараний, неукоснительных договорных обязательств, развал СССР в угоду зажравшихся разбились об утес презрения, жадности и высокомерия. И вот наступает час расплаты. В ответ на русский геноцид, травлю и убийство наших людей мы бросили все нажито нелегким трудом и умыли руки. Попрошу заметить: не заламывали в отчаянии, а умыли, что в свою очередь поломало европейское душевное равновесие. Рациональная хапуга не ожидал такой наглости. Вот так взять и бескровно победить. В чем подвох? Путин, подожди, ты не можешь выбрасывать активы. Это мы должны были их у тебя демонстративно демонтировать. Поступи как мужчина. Вернись и прими бой. Мы даже согласны открывать горячую воду со словами. Спасибо, Путин. Не лишай нас возможности тебя поунижать. Сражайся. Мы должны питаться твоей энергией имиджевых потерь, народного недовольства, финансовой боли. Ты должен лезать нашу пятую точку, а мы бы смоковали красоту момента. Вернись, Путин. А в ответ тишина. И как-то пропадает воинственный настрой. И в голове стучит. Такая победа, что даже фиаско. Руспро News специально для сайта con.ws. Автор публикации Константин. Подписывайтесь на YouTube канал. Подписывайтесь на Рутюб канал, подписывайтесь на Телеграм канал. Всего доброго и до грядущих вам встреч!